Раз, Миша, Миша, я даю команду, ты будешь башкой. Равняй. И пулемет! Ну, это от пулемета! Пулемет от пулемета! Это я снимал! Да, это... Я бы ушел. Узел проводника. Раз. Петля. Засунули сюда. Выдернули. Да. Готов. Прямой узел. Нет. Одна петля. Другая петля. Вовнутрь засунули. Хоп. Следующий узел. И восьмерочка. Раз. Что, я раз два. Да. А? Все, что, Так вы не расправили Вот я попала в буерапе тут Бежала-бежала за первым Б А мне надо еще успеть сфотографировать Первый В А я попала в такие колдовины И ничего не сфоткала Ой, ну и специалист Любовь Ивановна с ума сойти. Первый В встал на старт Сейчас я их тут поджидать буду на треть. Это уже пятый этап у них, но интересный. Сейчас я их тут снимать начну. Ой, хоть кого-то успела снять. По-моему, это Максим где-то там. Вижу я его, вроде бы это он. На втором этапе. Куда-то на третий этап побежали. Да, это они, наверное... Это их класс бежит. Так, кто же первый? А, на горке. Не это другие, это первый В. Сейчас, вот тут-то я их сейчас и поймаю. В кадр. Кто тут первый бежит? Тут я, Максимка. Вижу Максима. Нет, это не он. А, он вижу. Так, первый пошел. Так. Голову, ниже ниже попы ниже быстрее быстрее быстрее быстрее время бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. вот туда на щупы Виза быстрее давай попу ниже вытаскивайте быстрее быстрее быстрее Виза Опа. Там там, все, все, все. Я вот теперь я потеряла всех. И первый Б, и первый В. И кто тут что делает? Настоящая гонка по вертикалям. Ничего не вижу. А, вон первый Б пошел на гусенице, вижу, вижу, вижу. Сейчас я их тут поймаю, вот они обратно пойдут. Сейчас я их тут. Вот они, вот они, вот они. Вот обратно. Вот они сейчас обратно пойдут. А так мы. Б. Вы где-то тоже бегают уже? 3, 4, 1, 2, ой, ой, ой, ой, ой. ищут миноискателями вот. Мама у вас фигнула. Я вырастаю. Я вырастаю. Я вырастаю. Я вырастаю. Я вырастаю. Я вырастаю. Я вырастаю. Я вырастаю. Я это Я вырастаю. Я вырастаю. Это вырастаю. Я «Это, не мой. это вообще это наш, наш, вон, Максим, вижу, вижу, вот он, вот он, вот он, это наш, класс. Ой. Так, остальные вот. раз! Все, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, Прямо! Прямо! Прямо! прямо, прямо, туда, туда, туда, туда, Давайте вот сфотографируйте давай, давай, его. А Сюда кто, смотри. Я служащий, части, в Да что ж Про такое шоу. Шоу. Давай, давай. Потом на медицину. На мистер, потом на на а, ну, она правильно легла вам вот, Ну-ка да. не бросайте, тихонько. А, на пусеницы. Почитайте. А, Четыре шаг. Я большая. Раз два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, сняли, сняли, <смир nouvelles> Не хороший, хороший. как, давай же. Ну хоть раз просто. Направляете пострадавшие чего? Прямо за эти пахнет замеряем и эту карту следующий удар. И восемь, все будет. <музыка> Вкусная кашка-то? <мес> О, О, молодец, чай, какой молодец. Чай, не да. Дома, было бы Каша, маленькая, ничего. Чай не дали. Пошли, пошли. Here we go!